Здравствуйте, меня зовут Залечик Артем, мне 36 лет, проживаю в городе Чита, занимаюсь государственными закупками по 44-му федеральному закону. Образование высшее и юридическое. в тренингов MaxCapital начал изучать инвестирование в недвижимость. В частности, было куплено несколько квартир с целью получения арендной доходности. Основной целью инвестирования является создание капитала с целью получения пассивного дохода и дальнейшего достижения финансовой свободы. Другие сферы инвестирования не рассматривал, хотя всегда был интерес к фондовому рынку. Было желание инвестировать в ценные бумаги, но, к сожалению, не имел представления, с чего начать, да и оставались с сомнения насчет того, насколько этот рынок рискованный. Да и опасность потерять вложенные средства также останавливала. По теме инвестирования и личностного роста читал книги различных авторов, таких как Роберт Киосаки, Дональд Крамм, Бода Шефер, Роберт Аллен, Стивен Кови и другие. Кроме того, смотрел различные бизнес-каналы и каналы в сфере инвестирования на YouTube. Канал MaxCapital заинтересовал за качественной емкое изложение информации. Заинтересовали конкретные советы, даваемые Максима в рамках канала. Сразу же было видно, что человек профессионал с большим опытом инвестирования. Конечно же, когда была анонсирована возможность более углубленного изучения темы инвестирования, сразу же было принято решение поучаствовать в данном курсе. После пройденных тренингов был заведен брокерский счет в ВТБ. Были куплены акции пяти российских компаний на общие суммы 100 тысяч рублей. Благодаря тренингам Максима хочу вырасти как инвестор и с целью достижения поставленных целей. Посоветую обратиться к Максиму всем тем, кого давно волнует тема инвестирования и кто никак не решается перейти к конкретным действиям. Тем, кто хочет вырваться из крыссивных бегов, также тем, кто хочет создать безбедную жизнь себе и своим детям. Тем, кто хочет наконец-то обрести финансовую свободу. Также хочу сказать спасибо Максиму Петрову и всей команде Max Capital за предоставленную возможность приблизиться к реализации своей мечты.